добрый день уважаемые и во вторник 30 января 2018 года в посольстве российской федерации в вильнюсе состоялась церемония награждения митрополита виленского и литовского инокентия орденом почета Глава Веленской Литовской епархии был награжден высокой наградой российского государства согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина от 3 октября 2017 года. За большой вклад в сохранение русского культурного и духовного наследия, укрепление дружбы, сотрудничества между Российской Федерацией и Литовской Республикой. Награда была приурочена к 70-летнему юбилею владыки, который митрополит отметил в 2017 году. Орден вручил посол Российской Федерации в Литве Александр Удальцов. В своей поздравительной речи посол Российской Федерации отметил высокие заслуги митрополита Иннокентия в деле укрепления авторитета Русской Православной Церкви в Литве. Его всемерную поддержку духовно-нравственных семейных ценностей, укрепление сотрудничества между Россией и Литвой, особенно отметил то высокое уважение, которое снискал Владыка у прихожан Православной Церкви в Литве. В своей ответной речи митрополит Иннокентий поблагодарил посла Российской Федерации за его участие и подчеркнул, что всеми нашими достижениями был бы обязан Богу, без которого не свершилось бы ни одно благое дело. Владыка также поблагодарил всех, кто трудится вместе с ним и вместе с ним осуществляет дело служения Всевышним. Малозначащая фигура. Она как бы высокая в иерархии, но без людей, без помощников он мало что может сделать. Мало что делать. Поэтому я всегда вижу, что эта награда и моим помощникам, всем православным священнослужителям, всем людям, которые вместе с нами вот трудятся для блага, блага и православных людей, и всех христиан, для всего народа. С поздравительной речью выступил также посол Республики Беларусь в Литве Александр Король, отметив в своем выступлении личную скромность владыки, его компетентность и последовательность в реализации принятых решений. Поэт Юрий Кобрин прочитал посвященные владыке стихии. Зрелость и старость все спрессовала упрямая жизнь, но и под гнетом душа сохранялась. Вот за нее каждым вздохом держись. Торжественная церемония продолжилась выступлением артиллерийского хора под управлением ребенка Татьяна Сковородка, который исполнил духовный и светский песнописки.